Дорогие друзья, сегодня день пожилых людей, пожилых, от слова пожил, поживших, поживших долго. Я тоже к этому отношусь. Я родился еще при Сталине, поэтому многое происходило на моих глазах. Я стоял ночами, в ребенком еще, в очередях за хлебом, это в 60-е годы, ну и так далее. Все было на моих глазах. Так вот. Друзья мои, уважаемые пожилые люди, сегодня я прошу вас сделать очень важный шаг. Во-первых, попросить прощения у наших детей и внуков за то, что мы оставили им такую страну. За то, что мы ее привели к такому состоянию. Мы с вами. Мы с вами проиграли холодную войну. Мы с вами проиграли информационную войну. Мы с вами допустили, что два народа воюют друг с другом. Мы допустили это. Мы увидели разложение умов. И ничего не делали для этого. Мы потребляли. Мы, да, мы работали, мы жили. Мы можете сказать, что вы отдавали силы. Но где ваше развитие? Где ваша духовность? Где ваша масштабность? Почему вы не видели этого всего? И вот мы... В результате находимся в таком состоянии. Так вот, первое, уважаемые пожилые люди, обращаюсь к сверстникам и тем, кто родился позже. Попросим прощения у наших детей и внуков за то, что мы развалили страну, за то, что мы допустили таких руководителей, как Хрущев, как Брежнев, и, вс и всех этих, всю эту катавасию генсеков, и мы допустили все то, что произошло дальше, и Горбачев, и Ельцин, мы все это допустили с вами, мы с вами развалили Советский Союз, надо так видеть это, надо так понимать это. То основание, которое было для того, чтобы создать единую Европу, а Советский Союз это был очень Хороший пример создания Единой Европы, только надо было наладить отношения, равные отношения с Западом, Они а лечь под них. Таких... И легли такие, как Чубайес и прочие. Они не просто разворовывали страну, они выполняли и выполняют до сих пор, выполняют эту роль развала нашей страны. Друзья мои, уважаемые пожилые люди, ваша мудрость, ваши слова должны звучать звучать. И звучать о том, что Россия сейчас действительно в реальной опасности. В реальной опасности стать колонией. Стать колонией реально уже по всем пунктам, в том числе и в политическом плане. И сейчас нам нужно действительно это осознать. Как я сказал, честность позволяет стать на твердую почву. Это твердое Точка опоры для пожилых людей. Уйдут сегодняшние правители, уйдет вся эта коррумпированная сволочь. Но Россия останется. Россия останется. И какую мы ее оставим, это зависит и от нас. И от нас в первую очередь. И от тех ребят, которые сейчас вынуждены исправлять наши с вами ошибки кровью и жизнью.